Я смотрю в окно и вижу, как осень бескомпромиссно побеждает лето. Листья падают на землю, словно слезы пукачелов. Ты спросишь у меня, брата-брат, -а -брат, когда же закончится эта осенняя хандра? Да, прям! сейчас, здорово, мужские мужчины, посылайте нахуй грусть и печаль, потому что в сегодняшнем боевике тебя ожидает приятная встреча со старым добрым другом и еще много чего интересного, но об этом чуть позже. В этом выпуске немножко с тобой поговорим про дробовички и разберем яркого представителя этого класса. Встречайте, Бай-15. Данный аппарат довольно редко можно встретить в рейтинговых боях, а еще реже увидеть блестящую игру на нем. Попозже разберемся, почему же так происходит. А сейчас давайте-ка определимся с модулями. Конечно же, первым делом меня заинтересовал боезапас с увеличенным уроном. Хорошо, что один прекрасный Покачел согласился дружелюбно мне в правильном выборе значит сравнению подвергся боезапас на количество снаряженной дроби будем его называть для удобства первый модуль и соответственно второй модуль на урон после проведенных нехитрых манипуляций стало ясно что действительно патрики на дамаг работают и даже немного бафу дистанцию но Подумал я после этого сравнения вот о чем. Мне много пишут, брата-братья, да и коллеги по цеху говорят, что на некоторых пушках не работает дамаг, или же несущественен прирост урона в купе с понижением темпа стрельбы. Спору нет, цифры не должны врать, но... Тогда возникает вопрос, почему разработчики допустили такую серьезнейшую ошибку в модульном снаряжении? Дорогие друзья, здесь не все так просто, как кажется. Дядьки, которые делают колдушку, и перед в нее обновление не такие уж и глупые, и как пока что мне известно, проблемы имеются с Type 25, с QQ9, и к локусу у меня некоторые вопросы имеются. И еще, у меня есть парочка предположений, которые надо доказать и, естественно, явить на всеобщее обозрение. Поэтому, брата-брат, если тебе интересно мое расследование, то очеркани в комментариях. Шерлок, гоу! И я непременно отправлюсь за доктором Ватсоном, дабы раскрыть эту странную загадку разработчиков. Старян, мужики, немного отвлекся. Б-15, скажу вам честно, мужские мужчины, я не профессионал игры на дробовичках. Но зато у меня есть хороший знакомый, который пояснит за сборку и тактику. В общем, в одном городе, в одном многоквартирном доме живет один прекрасный мужчина, которого огнянская братва узнает из тысячи. Готовы? Сосед дядя Боря, данный отец, достаточно был в отпуске и вернулся, чтобы рассказать нам, что нужно делать, когда пукачелы стоят за дверью и ставят дизлайки под роликами Огненского. Так вот, первым делом, не забудь взять в центре соли такую же черную кожанку, как у дяди Бори. Хватай ружье деда и дыши прекрасные модули для прекрасной доминации. А именно, привариваем расширенный легкий ствол, тактический лазерный перцел, рельефную обмотку рукоятки, снаряжаем увеличенные патрики на дамаг, берем напильник у трудовика и спиливаем приклад. Не забудь взять прохладительные напитки. Первый коктейль называется «Взрыв в штанах», а второй «Фукиш». Также не забывай про старого доброго приятеля Дяди Бори, именуемого как «Базукен». И, конечно же, не забудь про «Травман», если станет совсем жарко. Также сосед дядя Боря рекомендует ставить перки форест Гамп», Гост и «Мертвую тишину». Благодаря перку «Легковес» дядя Боря позабыл о своих болях в коленях и ревматизме, стал лучше себя чувствовать и передвигается по своему силу исключительно только бегом. Перк «Гоуст» нужен для защиты от пукачелских летунов, которые парят маршрут пробежки дяди Боря. Наш сосед надел самые тихие кирзачи, благодаря которым пукачелы не услышат приближение могучего дядьки. В паузах между сражений сосед дядя Боря Смотрит канал с потрясающим названием Экстракт. Данный мужчина делает материалы про баги, пасхалки, показывает лучшие позиции и секретные места на картах, рассказывает, как на изи выполнить актуальные и сезонные задания в колдушке, пилит веселые моменты, а также выполняет челленджи от своих ютубовских коллег по цеху. Но! Это не главное, Брата-брат Экстракт также выполняет задания от своих подписчиков. Поэтому, мужские мужчины, давайте поддержим данное начинание. И залетим на канал к Экстракту и оставим свое задание. И подождем, когда данный отец с ним справится. Так что гоу! Ссылочка в описании. Дядя Боря действует по очень интересной тактике. Перед пробежкой в опасное место он кидает фукиш, дабы заспамить вижу противнику. После чего он, как Бэтмен, появляется из ниоткуда и начинает наводить движа-движ. Движ. Мало кто знает, но Бай-15, с которым бегает дядя Боря, был с ним в первую войну шрека-шреков и скаскайнетов. К сожалению, это противостояние еще не закончено, а только ненадолго приостановилось. Все еще впереди. По поводу дробовиков, мужики, хочу сказать, что это интересный вид оружия, благодаря которому геймплей приумножается в динамике и активизируется решение тактических задач. Поэтому для апгрейда скилла данная пушка очень подойдет. Лично я придерживаюсь тактики геймплея, как и на снайперских винтовках. Если ты еще не понял, что это за тактика, то обязательно взгляни вот этот материал по подсказочке сверху, в котором ты узнаешь не только тактику, но а также и фишечки и другие прибамбасы для комфортной игры в матчмейкинге. Не забывайте, брата братья резать дистанцию и максимально сближаться с противником. Прямо сейчас давайте вот что сделаем. Если ты комфортно себя чувствуешь с дробовичком в руках и пукачелло шарахуется от тебя, то напиши в комментариях. So easy! Давайте взглянем, сколько мужских отцов познали эту ноги пушку. И прямо сейчас ответы для братишек. Одиссей о спрашивает, братишка, что делать, если тиммейт говорит, что я ужасно играю, но он сам не сделал ни единого килла. Все очень просто, братанчик, не стоит обращать внимание на всякую токсичность и глупости, транслируемые из неокрепшего сознания этого человека. Нужно получать удовольствие от игры, а не сжигать свои нервные клетки. Неудачи и промахи случаются у каждого, этого не избежать. Поэтому, кайфуй, братанчик, это все мелочи. Брата-брат Чинчо поспрашивает, во сколько пальцев играешь? Когда-то давно начинал играть в 3 пальца, но со временем понял, что этого недостаточно. Чтобы полностью раскрыться в колдушке, придется играть минимум в 4. Поэтому со своей диагональю в 6,1 дюйма я катаю как раз таки в 4 пальца. Мне кажется, это самое оптимальное для мобилок. Но если же вдруг кто-то счастливый обладатель планшета, то думаю, гейминг в 5, а то и в 6 пальцев, дает неплохое преимущество. Но опять же, смотря как этим пользоваться и как все познать. Давайте-ка посмотрим, кто во сколько пальцев играет. Брата-брат, чиркани в комментариях, во сколько пальцев гамаешь, пока мы смотрим рандомные комментарии. И, конечно же, топовые сообщения. Потрясающая рубрика, спонсор, здрасте! Спасибо большое Сереге Борисову, Диману Шмакову за оформленную спонсорку. Благодаря вам, мужики, мне открыли слот для еще одной эмолзи и наша коллекция потихонечку пополняется И скоро, брата -брат, мы будем с тобой кутить на полную катушечку в прямом эфире. Осталось подождать совсем чуть-чуть, и во имя Диброва пора дальше проверять свои вангастические способности, чтобы в будущем играть без БПЛА и чувствовать пукачелов на расстоянии. Как ты думаешь, какая нагиб волына будет? В следующем выпуске вот варианты. QQ9 ISM10 LOCUS Или же M4 Напиши, что подсказывает тебе космос прямо сейчас. Не переживай, я дам тебе время на это. Написал? Отлично. В следующем выпуске узнаем, прошел ли ты кастинг на битву экстрасенсов или же нет. И прямо сейчас. Пора кайфануть. Немножко напрячь память и вспомнить, что же за трек прозвучит прямо сейчас. Тихо лужи покрывает мы с тобою собирали сборки, и потом в рейтинг шли забойней. Это лето не вернуть уже, я знаю. Но когда печаль в моей душе, то я включаю кино. Спецэффекты Брата-братские приветы Да колдушка сейчас чуть-чуть грустит Началась учеба И мужчины в знаниях апгрейт Получают снова Не забуду катки ММР И мою улыбку Випи опять достался мне, пукачел в обидке Кино, ленты и блокбастеров моменты, спецэффекты, брато-братские приветы. Кино, ленты и блокбастеров момент. Спить